у нас есть проблема в доме уже несколько месяцев не можем с мужем спать в одной кровати не можем уснуть сон уходит это происходит только в нашем доме а в других местах проблемы нет много раз очищали дом энергетически но ничего не меняется сон исчезает можно здесь как-то помочь нам спасибо огромное можно необходимо той энергии которая вам мешает дать имя сказать нарекаю тебя и дальше сказать именем там петя Сережа и так далее поставить где-то блюдце с молочком и какое-то время положить туда молочко его смывать после этого сказать зайти в чулан и сказать с этого момента я приглашаю чтобы ты здесь находился и служил мне и не мешал нам и после этого в блюдце с которого вы кормили положить сверху серебряную монету дух который вам мешает будет находиться под серебряной монетой на этой тарелочке и уже с этого места из чулана не уйдет после этого какое-то время это должно находиться там год или там несколько месяцев потом можно эту серебряную монету убрать дух жить с вами больше